Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра сан гейтс продолжает свою программу. Сегодня у нас понедельник в Чикаго, 11 часов утра, на восточном побережье 12 часов дня, на западном Сан-Франциско, Лос-Анджелес 9 часов утра. В Москве 20 часов, нет, точнее 19 часов. А вот, в Таиланде, 19, да. Да, а вот в Таиланде уже совсем, так сказать, поздно. Да? А почему в Таиланде сейчас об этом скажет э, хозяйка и ведущая программы, еженедельные программы, которые выходят у нас по понедельникам в это время? И называется она ⁇ Путь йоги ⁇ Анастасия Хрущинская, Настя, здравствуй. Ты, да, сейчас миссия, сама день. представишь свою гостю. Очень симпатичная Absolutely. девушка на экране, вот вся вот такая, вот вся такая. А, хорошо, тогда все, вам слово, девушки. Спасибо огромное, Михаил, и с нами, с вами Анастасия Хрущинская и моя потрясающая гостья Диана Дикша. Диана у нас преподаватель йоги и международной сертификации, она преподает в международных сертификационных программах по йоге, а также Диана автор уникальной методики по гармонизации планетарных влияний методом хатхи-йоги и аштанги-йоги, и этот метод Диана называет упая-йогой, об этом мы сегодня как раз и поговорим. А, Диана, привет! Спасибо огромное, что вы согласились сегодня с нами выйти в эфир. Я очень польщена, такая действительно невероятной красотой девушка, кто видел наши анонсы. Мне, я имею счастье ее видеть сейчас еще и на видео. Но, дорогие друзья, будет для вас повод переслушать нашу программу и посмотреть ее в эфире на YouTube обязательно, чтобы тоже полюбоваться на Диану. Еще раз я хочу сказать спасибо большое за то, что вы согласились принять участие в нашей передаче и ну, пару слов о себе да как начался путь к йоге почему йога да и вообще как вы с ней познакомились здравствуйте как сказала анастасия меня зовут диана и преподаю йогу я уже сложно сказать сейчас сколько лет и когда начался сам процесс занятий когда начался процесс преподавания потому как все это так плавно перетекло начиная от каких-то гимнастических упражнений дома. Я занималась гимнастикой какой-то дома, зашел мой брат в комнату, посмотрела и сказал, ой, так ты же йогу делаешь. но ну, я подумала, а вдруг и вправду, и пошла найти какой-нибудь курс йоги, чтобы проверить, так это или не так. И на первом же занятии поняла, что это то, что, собственно, я искала всю жизнь. Ну, и вот с тех пор занимаюсь йогой, преподаю. И в то время, когда я только начала заниматься, я узнала про то, что существует такая практика «Танец Шивы». И вот начала заниматься танцем Шивы, и вот так до сих пор я очень люблю эту практику, и параллельно с йогой вот, занимаюсь танцем Шивы. Несколько лет назад я занялась астрологией, восточной астрологией, ведической астрологией Джойтиш, и начала проводить связи между влияниями планет днями недели и тем... Как ведут себя мои студенты, потому как, например, в одни дни студенты более активны, в другие дни менее активные, и всякие там, знаете, наши присказки по поводу того, что понедельник день тяжелый, тоже как бы начала рассматривать, почему все это так, и вот все вылилось в практику упая йоги. Ну, я пару слов скажу для тех, кто не знает, хотя у нас очень продвинутая аудитория, что такое вообще упая, да, это термин из махаянского буддизма, который с помощью упая мастер ведет ученика к просветлению. Ну, или иными словами, это некие корректирующие меры, которые мы можем применять в нашей жизни для того, чтобы скорректировать негативное влияние планет или вообще какие-то негативные влияния на нашу жизнь. Да? упаи могут быть совершенно разные, это могут быть там, допустим, в Индии очень распространены, упая драгоценными камнями, когда мы, например, носим что-то, да, какой-нибудь камень, а, и тем самым мы свою жизнь улучшаем, да, и я думаю, что в йоге, я как раз когда стала думать про упа и йогу, да, ну вот у меня какие-то свои собственные ассоциации, да, мы наверняка люди, которые йогу хоть как-то когда-то практиковали, они слышали о таком приветствии. Сурья Маскар, да, еще есть менее немножко известная практика, это чандра Маскар, да, это приветствие Луне, приветствие Солнцу. А в чем ваш метод заключается? То есть вот вы как, потому что я сразу стала думать, интересно, а какие можно упаи в йоге придумать для раху или киету? Ну, на самом деле у вас очень замечательный глубокий вопрос, потому как прежде всего мне задают вопросы такие, там, например, Марс, Меркурий, Венера, Прараху и Кету уже такие более опытные студенты задают, так что очень приятно слышать такой вопрос. На самом деле, да. что мы знаем о практике сурья намаскар? Все, кто хоть чуть-чуть занимался йогой, знают, да, что это приветствие Солнцу и это разогревающая практика, то есть все, кто делают сурью намаскар в хорошем варианте, в правильном вспотеют почувствуют тепло сразу же что мы знаем про чандру намаскар если мы делаем это более такая гибкостная практика то есть она направлена больше на гибкость на раскрытие гибкости то есть она не такая может быть даже силовая немного другой аспект включается и логично подумать что если есть приветствие солнцу и луне то наверное и есть и приветствие всем остальным планетам и вот в частности Марс, тот, кто следует следующий за Луной, то есть вторник это день Марса. Завтра. И... Да, у нас как раз. Завтра говорю, да, завтра. Можно будет сегодня подготовиться после эфира. Практика для Марса очень силовая, потому как Марс это планета, связанная с какими качествами? Угу. Воинственность, сила. Это представитель большой-большой силы, в частности, представитель такой masculine power. И э, по вторникам все мои студенты приходят такие: ну сейчас будет, вот. Потому mm -hmm. как знают, что по вторникам силовой аспект, это то это все, что связано с силой, с накоплением силы. Это э, большое количество дыханий в какой-то асане, например, в чатуранге, в отработке всех планок высоких. И э, в целом вторник это такой день огня. Силовой, поэтому э, йогу, вот в хатха-йогу, как упаю, мы делаем силовой аспект. Если говорить о среде, среда это планета Меркурий. Планета Меркурий это планета интеллекта. Она в некоторых школах говорится, что это биполярная планета, то есть она в себе сочетает качество мужского и женского. Это э, планета общения, всех видов знаний, поэтому в. Среду мы делаем практику упаи для Меркурия, комбинирующие сложные асаны, легкие, и комбинирующие асаны на одну ногу и на другую. Вот. Делаем много пранаям, потому как активизируется верхняя часть. Ну, естественно, используем упаи для цветовые упаи, потому как для каждой планеты существует свой цвет. И э, после Меркурия у нас идет четверг. Четверг это день Юпитера, цвет желтый у нас. День да, учителя. день Гуру. И что мы знаем про учителей? Все вам поклоняются. Ваши студенты. Это точно, да. Мои студенты приносят мне цветы в это время, что-то такое. На самом деле по четвергам мы практикуем те практики, которые я получила от своих учителей, мне в жизни повезло, я встречала очень глубоких, хороших, сильных учителей, и те практики, которые я от них получала, мы практикуем по четвергам, и обязательно вспоминаем э, учителей. И в основном учителя, глубокие, продвинутые практики йоги, они уже не прыгают, физически не занимаются, то есть это уже немного другой уровень, это раджа-йога, это в основном... Положение с ровной спиной, сидя и в основном это медитативные практики. Также да, я не сказала, что в упая йоге мы начинаем нашу практику с мантр. Для каждой планеты существуют мантры. В коротком варианте биджа мантра планеты и уже там в дальнейшем более развернутые варианты мантры. И по четвергам мы достаточно много мантр поем, не только для Юпитера, брихаспати а в целом для гуру, некоторые мантры, гуру мантры. Пятница — это день у нас какой? День какой планеты? Венера, Венера, Венера. Венера, Венера, Женский да. день. Женский, ну не обязательно женский, женский, мужской. Ну, да. Я вот, когда делаю консультацию по астрологии, если я вижу, что Венера слаба у человека, я всегда ему советую по пятницам заниматься чем-то таким, что ему очень нравится, ходить в театр, в кино, кушать красивые пирожные, одевать красивые платья, украшения. И вот в пятница, упая для... Венеры, с точки зрения вот хатха-йоги, какие применимы асаны, это все асаны на раскрытие грудной клетки, потому как Венера она связана с любовью, и любовь, она где живет, в какой части тела? Сердце, конечно, да. Сердце, конечно, да, поэтому очень много прогибов, это и асаны стоя с прогибами, и сидя, и э, все варианты шалабхасан, все варианты плугов лук, и, конечно же, более как бы, музыкальный уже подход к мантрам, то есть более песенный такой. В общем, в целом, практика пятницы – это практика, приносящая какую-то красоту, изящество, то есть это очень изящная практика. Суббота – это день Сатурна, и по субботам чаще всего, если меня приглашают куда-то на выездные семинары, все уже знают, вот организаторы, они передают из уст в уста, что я люблю субботу очень сильно, и по субботам в основном все мои семинары, потому как планета Сатурн, это, на мой взгляд, это планета, которая открывает понимание йоги больше, чем все остальные. Почему? Потому что он суров, он скетичен, и Сатурн, он очень схож во многих моментах с Шивой, а Шива дал йогу человечеству, вот, поэтому по субботам практика очень медленная, очень спокойная, Самое. Плюс еще Сатурн, это же дисциплина, да, что, конечно. что я, я, никакая йога, она невозможна без дисциплины, если мы не будем дисциплинированы, то, соответственно, йогой, ну, возможно, конечно, что у нас йога будет получаться, но мы никогда не достигнем того, чего должны достигнуть, и именно смысла йоги мы не получим. Вот. И, конечно, да, и Сатурн — это очень важная планета. Вообще считаю, что нам, всем жителям бывшего э, СССР, да, людям, которые проживают в Восточной Европе, вообще Сатурну надо просто ежедневно поклоняться, потому что мы все находимся под влиянием Сатурна. Нам с вами повезло, что мы живем там, где сейчас Тем не менее, все равно, рождены мы были в других местах. Ну да. Это очень важно учитывать. Да, я прошу прощения. Да, но на самом деле где-то мы похожи ближе к сатурнианской энергетике, потому как вот тот международный центр, где я преподаю на международном курсе, Самакаруна, у нас на острове в Таиланде, директор наш уругвайец, грек по происхождению, приехал, жил в Уругвайе достаточно долго, и вот в центре работают все очень солнечные, открытые такие люди, с островов, светлые. И есть я, еще один парень из Ташкента, и вот он на нас говорит «Crazy Russian Yogis». Почему? Потому как мы очень суровые, то есть на фоне всего этого вот открытости, всей этой любовь и вся эта мягкость и все это солнце мы очень суровые то есть он говорит о крейзи манипура вумен потому как мы очень жестко видим хотя на самом деле приезжая сюда все мои студенты говорят все одно и то же Никки это такая солнечная это такая открытая ну это смотря по сравнению с чем да то есть мы там все равно даже находясь ближе к солнцу все равно у нас вот эта суровость какая-то изначальная она присутствует поэтому да нам Сатурну необходимо делать упаи и действительно дисциплинированность это то дисциплина внутренняя это то что при, приводит к йоге потому как бесконечное конечно хождение в йога-центр и это не совсем йога то есть это класс замечательное времяпрепровождение на настоящая практика начинается когда устанавливается дисциплина и когда практика становится индивидуальной вот собственно ради этого я и затеяла курсы по УПА и йоги для того, чтобы человеку помочь как-то выстраивать, по какой схеме заниматься дома самостоятельно. Потому как большинство людей, всех, кого я знаю, я спрашивала, почему вы не занимаетесь дома, почему вот вы ждете меня, чтобы я приехала, там каждый год приходят одни и те же студенты. И вот они говорят: потому что ты уезжаешь, и мы не знаем, как. То есть там есть видео, по которым мы занимаемся, но это все не то. И вот я разработала систему для каждой планеты она очень логична. То есть у каждой планеты есть своя энергетика, и есть асаны, которые соответствуют этой энергетике. Вот как, например, да, мы с вами обсудили, что Венера, она открывается грудная клетка, да, то есть какие-то красивые, очень изящные асаны. Сатурн в древних писаниях, так он, вы знаете, да, как описан Сатурн? Он ну, хромоногий. Да, он конечно, хромой да. старик, такой 70 лет где-то, да, такой да, да, очень да. палочкой. Он представляет собой, в целом, он представляет собой столетних 100 людей, 100-108 лет, то есть старик, опять-таки, он не будет прыгать, как, mm -hmm. как Марс, это не вторник, да? Он не будет прыгать, и так как он хромой, в честь Сатурна, Упая йога по субботам, она выстроена вся из асан, стоя на одной ноге. Ну, О, да. вот это да, <смех> вот это круто. То есть это какие-то, да, там, позы дерева, да, там, всякие разные, э, такого да, плана Да, отлично. да, да, позы дерева, там половин, э, половины лота стоя, э, много очень асан э, с вытянутой ногой, с согнутой ногой. И те люди, которые вообще не занимаются и приходят на мои занятия на фестивалях, много-много людей, им очень тяжело. Потому как, на да, самом я деле, хотела им... сказать, что это же тяжело вообще, это такие у асаны, которые для неподготовленных людей очень тяжело могут оказаться. Да, но на самом деле положение, стоя на одной ноге, они не требуют таких физических затрат, как другие упражнения. Здесь чётко работа нашего ума и нашего внимания, потому как если внимание на дыхании, тогда можно стоять и на одной ноге, и на носочках достаточно долго. А так как суббота – это медлительный день, то долгое выдерживание в асанах по субботам, оно дает на самом деле очень здоровское состояние ума. И в конце, вот когда заканчивается, ну это в частности вот, на фестивалях каких-то, когда я заканчиваю практику, я вижу, что люди хотят о чем-то поговорить, но не могут. То есть ум, он замолкает настолько сильно после долгого э, выдерживания аса на одной ноге, что я просто вижу эти сияющие глаза, которые не могут подобрать совершенно слова. И это достаточно интересный, интересный эффект практики. А, что касается еще практики по субботам, то... В упая-йоге мы используем состояние, которое называется раса, да? то есть это в, э, передача состояния с помощью ну, Раса на санскрите, это, я знаю, что еще вкус обозначает, да? Потому что я вот аюрведой занимаюсь, okay. и мне тоже вот очень интересно, на самом деле, корректирующие всякие вещи, потому что тот же самый Сатурн, вот вы сказали на одной ноге, да, Сатурн у нас, у современных людей очень многих вата доши повреждена, да? Mm -hmm. Как правило, ну... Я вообще мало кого встречала, у кого вата доши в равновесии, но она хоть чуть-чуть всегда -чуть выведена, да, и Сатурн он как раз он за вату отвечает, и вот эти позы, да, которые на одной ноге, они uh -huh. позволяют нам наладить как раз циркуляцию определенную, вату привести более-менее а, в состояние равновесия, да, вот раз это вкус, да, вот в Айурведе, пока. Uh -huh. Что, что у вас, Раса? Раса, на самом деле, да, это вкус, это состояние. Это Я, в частности, занимаюсь индийской классической музыкой, и там тоже есть термин «раса», который обозначает качество раги, музыкального произведения. То есть состояние, вкус. И, например, то, как ведется занятие в пятницу, и какое ощущение, самоощущение в пятницу, вот этой красоты, изящества, жесты какие-то, мимика. И занятия в субботу всегда очень собраны. То есть состояние вот такое, дыхание у нас такое, безэмоциональное. И таким образом человек он проживает разные эмоциональные состояния в ходе практики йоги. И если есть какие-то критические эмоциональные состояния в жизни, которые человек не может выразить, то вот как раз в упая йоги это все прорабатывается в течение практики вот на коврике, да, как мы это называем на коврике. И поэтому эти расы, они очень помогают. То есть это то, что я включаю в систему обучения и то, как занимаются мои студенты. У меня есть много студентов, которые уже преподают упая-йогу по Украине, там, за рубежом. Вот, так что, возможно, вы еще где-то встретитесь. Приезжайте к нам, мы будем всегда рады. Здесь для вас организуем семинар с удовольствием. Я думаю, что и вот в Чикаго можно приехать, да, где ход офис нашей радиостанции, к нам в Калифорнию. Вообще вот, я прям вас вижу здесь в Калифорнии. Ну, давайте... Калифорнии с удовольствием, потому что люблю очень серфинг, так что, да, близко. Поговорим все, в общем, да. Я, э, воскресенье – это практика Сурии Намаскара или что-то еще? Мне кажется, вы должны были привнести свое какое-то видение в этот день. А, ну, э, на самом деле практик Сурии Намаскар очень-очень много, да, и все да. они совершенно разные, и мне э, однажды очень повезло. В Гималаях я встретила учителя, человека совершенно случайным образом. Ну, как всегда, глубоких учителей мы встречаем случайно. Мы не ищем их, и ну, как-то случайно встречаются Моя подруга влюбилась в парня и попросила меня побыть с ней, потому что она не знает, как себя вести. У этого парня друг. Я говорю, ну ладно, побуду. И вот этот друг, он, оказывается, был с йога-семинара, и, собственно, я потом поняла, почему эта подруга влюбилась, как это все произошло. И я попросилась, я говорю, можно к вам прийти на йога-семинар? Я вот преподаю йогу. И учитель его зовут Рудольф Мия, он француз, он вообще не говорит по-английски, ни слова. Я не понимаю ни слова по-французски. Там были все французы, и я пришла к нему заниматься и получила от него э, на маскар. Я нигде никогда ее не встречала, и вот с тех пор практикую этот вариант Сурина Маскар. На задержке дыхания он делается. Очень интересный вариант Сурина Маскар, то есть он начинается не классически, так как в начале коврика, да, мы стоим и шагаем назад, он начинается наоборот. С конца коврика делается задержка дыхания и вперед продвигается через асаны. И вот этот, конечно, вариант Сурина Маскара я делаю по воскресеньям. Если хватает времени и если есть возможность достаточно длительно заниматься, то я бы рекомендовала по воскресеньям делать 108 подходов на маскар. То есть это вот такая полноценная практика, больше ничего не надо. То есть легкие упражнения, разогревающие, которые нужны в каждый день перед асанами, и потом уже вот на маскар. Еще хороший очень день делать пасану, то есть по воскресеньям. Мы делаем, набираем воды в кувшины, туда кладем цветы, очень красивые, соответствующие энергии к красоте солнца, желательно желтые или оранжевые. И глядя на солнышко, выливаем цветы в водоем. То есть это тоже одна из практик по йоге для солнца, Сурина намаскар. Следующий день это... Ну, собственно, Чанды... сегодня понедельник, да, вот как раз мы его в конец поставили. как раз про сегодня, да, про понедельник. Женский замечательный, очень нежный день, день Луны. И э, по понедельникам мы практикуем Чандры на Их тоже достаточно большое количество Чандра-Намаскар. У меня есть э, два либо три э, тех, которые вот, они на данный момент, мне кажется, от, э, соответствуют вот, энергиям, происходящим вокруг, и поэтому мы их используем. Э, вот практикуем Чандра-Намаскар. И, э, как я уже говорила, мы начинаем всегда с биджа планеты делаем на намаскар этой планете, и потом делаем асаны, которые сходны по энергетике, пранаямы обязательно, в конце посвящения результатов нашей практики, гармонизации влияния этой планеты. Это очень важно, потому как без, без ментального настроя, без посвящения плодов своей практике, йога является, знаете, такой... Может быть, ну, хорошая гимнастикой для физического здоровья, но не больше. Если мы хотим вырасти сознанием до, ну, как бы, до другой какой-то своей плоскости, до другого измерения, то без посвящения плодов своей практики это все будет достаточно долго на одном месте. То есть не будет какого-то развития. И обязательно, так как каждая планета она представлена разными людьми, то вот те люди, которые представляют планету, этого дня мы им также посвящаем плоды. Например, сегодня понедельник, день Луны. И Луна — это показатель матери в гороскопе человека. Поэтому э, вся наша практика посвящена гармонизации влияния Луны через отношения со своей мамой. То есть, э, таким образом, если родители еще живые, регулярная практика упая-йоги, она дает понимание, что родители — это больше, чем вот это живое существо, которое дало нам рождение, что это не некая сила материнская и отцовская, которая находится за пределами жизни одного человека, что это какой-то огромный-огромный эгрегор, потому как мы все в той или иной степени рано или поздно становимся мамами, папами, и необходимо понимать, что наши родители они изначально нам дали эти качества. Поэтому если у человека есть какие-то обиды, либо недосказанности с родителями, то вот этот вариант Упая-йоги он на самом деле помогает. То есть я видела много раз, как люди, практикуя достаточно долго, вот так, например, 108 Сурина Маскар для Солнца, оно гармонизировало. Отношения. отношения с отцом, наверное, да, получается. Конечно, и да. Я, просто для, есть... для радиослушателей я поясню, потому что mm -hmm. мы с вами так немножко более продвинутым находимся в положении. А вот, а для слушателей, чтобы было понятно, что Солнце, Сурия, да, он отвечает за отношения с, с отцом, а Луна, да, это показатель матери. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть Луна это показатель матери и материнство в целом, и поэтому э, также... Э, те студенты, которые занимаются, я знаю, что э, многие женщины хотят ребенка, но хотят в определенном состоянии своего ума ребенка, чтобы не просто там я хочу быть мамой, да, я хочу быть мамой такой вот с такими-то такими-то качествами, то есть так, чтобы я была терпеливой мамой и так, чтобы мне не хотелось как-то сбегать от ответственности своего материнства. И вот практика упая йоги по понедельникам для Луны она как раз дает понимание того, э, что такое материнство и как э, как себя реализовывать в этом ключе грамотно, чтобы это приносило э, позитивные плоды и для самого себя, и для ребенка, и точно так же гармонизировать отношения со своей мамой. Либо если родители уже не здесь, также тоже такое бывает, и человек приходит в упая йогу с какими-то обидами, либо нерешенными вопросами. Опять-таки, человек достаточно длительно практикуя. Вот Чандру Намаскар, он э, через практику он сжигает какие-то обиды, либо недосказанности. И ну, достигает вот какого-то спокойствия ума, которое ну, на мой взгляд, оно очень сильно связано с нашими родителями. То есть уметь отрезать все эти родительские и социальные связи далеко не каждому дается. На самом деле, опять же, можно тут сделать такое добавление, что мы все, вот 20 век, да, это было такое сложное время, когда, в принципе, у людей, особенно, опять же, на постсоветском пространстве, с родителями, с нашими предками, и это очень важно как раз проработать. Я лично а в своей практике и вообще в практике моих знакомых, да, я огромное количество имею знакомых и друзей, которые занимаются там и йогой, и джойтишем, и аюрведой, и любыми другими ведическими знаниями, их помогают имплементировать жизнь простых других людей, да, и а, не, я не встречала еще человека, которому не, обход... не было необходимости проработать отношения с родителями, Нет очень, хоть что-то, но всегда всплывает, хоть как-то, да, вот, вот. а потом, тем более для нас женщин, да, действительно, я знаю, что вот вы, мама, тоже у вас малыш есть, и это, это, безусловно, огромная помощь, и это необходимо женщине вообще всегда проработать отношения с мамой, потому что если она когда-либо планирует быть мамой, то для нее это просто неоценимая вещь, да? это такое, это крайне важно. Я прям вот говорю, у меня мурашки по коже, да, потому что я понимаю, насколько мы какие-то такие тонкие вещи трогаем, да, вот как у нас а вселенная сразу отзывается. Что это так? Да, это действительно. Это действительно так. И вот вы, вы говорите о том, что у вас есть знакомые, которые многие знакомые занимаются либо аюрведой, либо джойтишем, йогой. На мой взгляд, это неразделимое знание. Если вы действительно интересуетесь глубоко, интересуетесь э, йогой, рано или поздно вы начнете глубоко изучать аюрведу. Может быть, не в этой жизни, может быть, в следующей. Но эти дисциплины, саната надхармы, они... Э, как грани одного прекрасного кристалла. Потому как я свой путь начала с йоги, потом в свое время я встретила человека, он сделал мне юридическую консультацию, меня поразило, насколько человек никогда меня не знает, рассказал мне все о моей жизни. Что я люблю, что я ем, почему я так сплю, почему так происходит. Вот я стала изучать юрведу, и то, что я узнала о йоге, то есть я уже йогу к тому времени практиковала ну, лет восемь, наверное, да, и вот с точки зрения юрведы я увидела какие-то такие интересные грани йоги, что без изучения Юрведы я бы, ну, как бы была бы, наверное, до сих пор вне э, осознанности в относительности этого. И вот точно так же и джойтиш, то есть джойтиш точно так же дает какие-то грани аюрведы, и еще более глубоко… Это, как знаете, как очки, такие чистые очки, когда человек плохо видит, вот он там не видит, как листики шевелятся, он в целом видит, что есть дерево, и что-то зелененькое такое, да? А вот э, эти дисциплины, они более тонко дают увидеть тонкое восприятие йоги а -а -а. и, соответственно, э, ближайших дисциплин. И музыка — это также то, что мы используем в упая-йоге, потому как музыка, она дает возможность очень... Тонко прочувствовать, где находится наше внимание, как течет наша прана, потому как, занимаясь пранаямой, дыхательными упражнениями, э, насколько глубоко и ровно мы дышим. Нам может казаться, что мы ровно дышим, а используя звук, у нас есть очень четкое понимание, насколько наше дыхание ровно и плавно течет, потому как, если звук вибрирует вверх-вниз, то, естественно, наше дыхание не, не плавно и не ровно. Ну теперь вот я хочу вернуться таки, к своему вопросу, с которого mm -hmm. я прямо начала разговор про mm -hmm. упа и йоги, да, мы забыли про две планеты, Мы mm -hmm. <свят> ну, не забыли мы, пока, может быть, сознательно их опустили. Mm -hmm. Действительно, э, это планеты Раху и Кету. Да, к, у них нет своего дня. У Кету, Кету можно отнести к Марсу, да, он обладает mm -hmm. марсианской энергией. Это вторник, Раху, это суббота, да, то есть он близок по своей энергии к Сатурну. А какие-то есть у вас секреты для гармонизации? я не этих планет, потому что есть даже такие школы астрологические, вот я знаю, которые наоборот, вообще почти ничего не смотрят, а только смотрят, как Раху Кету расположен в гороскопе у человека, mm -hmm. да, и все про это прям сразу рассказывают. Но ну, это действительно для тех, кто <coughs>, интересуется астрологией, а наши радиослушатели безусловно интересуются, потому что у нас есть, к нам очень много ведических астрологов приходят в гости, мы сами ее очень любим, ведическую астрологию, да, и действительно в Раху Кету на нас влияет очень сильно. Mm -hmm. И какие-то у вас есть для этого практики или нет? Конечно, есть, конечно, есть. Я считаю, что наряду с Сатурном Раху и Кету, они такие очень пограничные товарищи, то есть они одной ногой стоят в одной стороне, а другой ногой в другой стороне. Вот, Поэтому я очень солидарна вот с, со школой, которая, рассматривая Раху и Кету, могут сказать почти все о человеке, потому как Раху и Кету, они э, могут повернуться разными сторонами. И поэтому, да, как вы точно заметили, что у Кету есть какая-некая схожесть с энергиями Марса, только Марс, он очень, его энергии ясны, понятны, а Кету, он обладает вот такой же огненной силой, но он не проявлен, он очень тонкий. А Раху представляет собой иллюзию, и Раху холодный, то есть это... Он сходен с Сатурном, и поэтому мы можем делать практики УПАИ для Раху в субботу, то есть завершая практику для Сатурна, вторую часть сделать практики для Раху, для Кету, точно так же по, по, по, по вторникам, либо после практики марсу упая марсу либо вместо то есть все зависит от того насколько человек глубоко находится в связи с планетами и если вот он уже точно знает что ему нужно хорошо гармонизировать раху и кету то тогда можно либо каждый день делать упая для них пока не закончится вот такое вот как бы влияние которое тревожит человека либо э, вот по по вторникам для Кету и по субботам для Раху. Раху и Кету представляют собой одно существо, разрубленное пополам. Да? В некоторых школах говорится так, в некоторых школах иначе, но тем не менее они оба связаны со змеями, потому как раху это голова, он представляет собой иллюзию, все ментальные сложности, а кету это хвост. вот Поэтому для Раху и Кету мы используем все асаны, связанные со всеми насекомыми, потому как Раху представляет собой также и весь мир насекомых, то есть все, кто ползают, движутся каким-то образом. Например, моя учитель говорит, что если много насекомых в доме, то это прежде всего показатель того, что энергия раху поднялась. Она очень сильно, много очень раху, и это можно видеть по насекомым в доме. Поэтому все кузнечики... По типу насекомых или по какие? Вот если, допустим, М? пауки, это же кето, да? Пауки? Да. Ну, в большей степени да, потому как они плетут и всякое такое, но э, кету, раху, их э, вообще очень сложно разделить, потому как это одна такая как бы, сущность, это все таки затмение, кету это затмение солнца, да, раху затмение луны, они оба теневые, вот. поэтому они как, знаете, как два брата-близнеца. Same, same, but different. Ну, то есть они очень-очень похожи, но на самом деле очень разные. Вот. И поэтому все э, асаны, которые мы знаем, только связаны с насекомыми, с, со змеями, буджангасана, все э, прогибы из положения лежа. И точно так же можно использовать некоторые э, моменты, которые мы используем по вторникам для э, Марса и по субботам для Сатурна. Потому как эти планеты, они вот связаны между собой Марс и Кету, и Сатурн, и Раху. То есть гармонизируя Сатурна, автоматически гармонизируется Раху, гармонизируя Марс, автоматически гармонизируется Кету. Вот. Ну, Как-то так вот мы простраиваем. Да. Может быть и такое, что в специальное время, когда этого требует время, либо в во время, когда близко затмения, можно сделать просто отдельную упаю для кету, то есть сначала мантра, биджа мантра для кету, и затем просто посвящается внутреннее состояние ума такое, как посвящение практики вот для этой планеты у меня вообще вот прям внутренний вопрос меня мучает, да, mm -hmm. вот мы, а, скажем, как это все коррелируется с а, индивидуальным гороскопом, и вообще вот mm -hmm. у вас есть, вы практикуете какие-то инди подбор индивидуальной практики, да, потому что для меня, например, вообще слово упает, да, но оно mm -hmm. как бы это уже индивидуальная очень вещь, то есть мы сейчас поговорили об общем влиянии планеты, и, конечно, mm -hmm. это все хорошо, но, допустим, если у человека он и так агрессивный, да, у него и так Марс очень сильно mm -hmm. проявлен, он например такой врожденный мангалик и он еще делает практику Марсу и он вообще такой становится весь горячий и, и он эту практику ну есть такие люди да которые они сами горячие они еще в качалку ходят они еще естественно и... естественно вот, еще то есть они этот свой Марс прокачивают а на самом деле им нужно там какую то лунную допустим больше mm -hmm. да, энергию задействовать или наоборот луна пораженная или какая-то луна не очень хорошая да там в гороскопе mm -hmm. и э, и но не надо прокачивать, да, потому что mm -hmm. Луна у нас, она отвечает, э, то есть она может быть и показателем смерти, да, в гороскопе. Mm -hmm. Я не хочу никого напугать, но просто mm -hmm. такие mm -hmm. да, да, да, да, астрологические такие вещи, которые как бы когда начинаешь изучать астрологию, ну, ты это все mm -hmm. узнаешь. Вот, как то есть, как вообще быть? Вот вы mm -hmm. занимаетесь подбором индивидуальной практики? Короче. Хороший, замечательный вопрос, но тут э, история в том, что э, упая йога была создана не для, э, скажем так, она была создана не для людей, которые только-только начинаются, в основном это все-таки практика для тех, кто уже знаком со многими асанами и здесь уже акцент идет не на правильной расстановке там да а на акцентах смысл в том чтобы практиковать каждый день вот в чем главная история упая йоги что это не так как например обычные упая то есть мы смотрим гороскоп мы видим что какая-то планета слабая мы либо ее поднимаем там с помощью камней либо наоборот мы поднимаем самую сильную планету и так работаем с одной планетой а смысл упая йоги в том чтобы выйти на уровень взаимоотношений и понимания всех планет потому но когда же, если у нас одна планета повреждена, другая сильна, ей же все равно и семь других. То есть у нас есть девять планет, которые вне зависимости от своего положения, они на нас все равно влияют всю нашу жизнь. И, например, если вот брать ваш пример, да, этот человек, который любит ходить в качалку, естественно, прослушивая, например, курс мой по упая-йоге, если это просто теоретически то человек впечатляется такой, о, класс, вот у меня как бы классные отношения с Марсом, я пойду сейчас, буду еще больше качаться. И, вправду, он может еще больше это накачивать. Но учитывая то, что упая йога гармонизирует, э, здесь мы больше полагаемся не сколько на себя, да, а сколько на взаимодействие с планетой. То есть мы начинаем с мантры. И мантра гармонизирует в любом случае ум человека и гармонизирует взаимоотношения с, с этой планетой. И если делать регулярно каждой планете, каждый день упаи, то даже негативное влияние человек он сможет понять, зачем ему это нужно. Вот в чем как бы, главный смысл. То есть мы не стараемся сделать слабее, движение этой планеты, да, влияние этой планеты. А мы стараемся понять, почему Богом выбрано это качество в нас, почему мы родились в таких условиях и почему вот именно эта планета на нас влияет так сильно. И человек начинает прикладывать какие-то усилия для реализации этого в позитивном ключе. А, а возможно практиковать самостоятельно, да, по йогу вот Необходимо. Как бы без, без вас? Конечно, я всю жизнь Поскольку ага. учу, всегда стараюсь ага. донести до, до своих студентов, мне уже очень много лет, я... Пять, нет, не пять, больше, лет шесть или семь я живу в основном в Азии. Сюда приезжают либо семинары, курсы какие-то, а потом обратно уезжаю. И все это время меня студенты просят, ну запиши же видео. Я этого сознательно не делаю, не выкладываю видео. Я стараюсь а, помочь человеку самостоятельно настроить практику. Потому как, конечно, можно заниматься под видео и повторять достаточно долго. Но, на мой взгляд, лучше четыре раза ошибиться, но на пятый — сделать самостоятельно правильно. То есть я даю ключи, ключи понимания энергии планеты, ключи того, какие бывают асаны в целом. А человек… Тут смысл не в том, что я даю какие-то упаи для планеты и говорю, вот делайте так, и будет так хорошо. Я объясняю, как это работает. Вот смотрите, например, так, да, что у нас есть асаны, и асаны — это буквы. И когда мы учимся говорить, мы сначала учим буквы, а потом мы учимся составлять из букв слова. А потом из слов, ну вот мы с, вами, мы с вами мамы, да, мы помним, вот как сейчас, как наши дети учились говорить. Первые слова «мама», «папа», «дай». Вот точно так же и человек, он когда сам практикует, он не может, естественно, полтора-два часа самостоятельный тренинг сделать. Но если этот человек понимает, что э, каждой планете характер, характерно такое-то слово, да, и он делает там три-пять повторений маленьких асан соответствующих энергии этой планеты, тогда он начинается учить, когда он начинает учиться разговаривать словами, потом слова в предложения, а потом предложение мы строим из предложения рассказ. И в этом смысл, чтобы человек научился выстраивать свои взаимоотношения с планетой, не мои, я свои лично выстраиваю, каждый из нас выстраивает. Вот у меня сейчас закончился сертификационный курс упаи йоги для ребят, которые преподают упая йогу. Они сдавали какие-то зачеты, какие-то работы, и у нас есть чат, мы общаемся с ними, то есть курс уже закончился месяца мы продолжаем общаться. И я их попросила выложить видео, то есть их упай по определенной планете, то есть мы делали, начали с Венеры, да, то есть это была пятница, вот я им предложила говорю, давайте выкладывайте свои упай. И у каждого по-своему все, И в этом, знаете, инст... э, трансформировалось, да, в зависимости от каждого человека? Конечно. немножко индивидуальной, да? К а так и должно быть, так и должно быть. Мне на самом деле очень близко, близок подход, вот мне нравится, он чудесно работает, подход э, Патапхи Джойса, когда человек, практикуя аштанга виньяса, йогу, он знает, что он каждый день практикует один и тот же подход. Это... Э, это полностью противоположно. То есть вот у йога здесь смысл в том, чтобы человек простраивал внутренние взаимоотношения с планетой. То есть когда человек настраивается на энергию этой планеты, он поет мантру и он вспоминает. То есть все, что он знает о планете, и начинает делать те асаны, которые он чувствует, что связано с этой планетой. И это очень здорово. То есть когда потом человек живет в мире и он знает, что... Мир мой заканчивается не вот здесь, а мир вот там, он огромный, и там планеты, и мы с ними находимся во взаимоотношениях, это очень здорово. Вот как бы ради этого все это, конечно, и стоит изучать, как минимум ради этого, для того, чтобы м -м, дружить с планетами, для того, чтобы понимать, что наша Земля — это вот такая маленькая точечка. Ну да, это седьмой план, да, на который мы пришли, чтобы отработать все по отношению. Ну <laughs> да, вот. а, Ну, допустим, ну не у всех есть возможность приехать, скажем, в Таиланд или там на Украину, где вы часто mm -hmm. тоже бываете, как я понимаю, тоже с семинарами. Вот а, как раз вот вопрос, почему видео не записываетесь? То есть можно как-то вообще узнать хотя бы про это не без, без, без посещения Таиланда? Я записываю время от времени видео. Сейчас, конечно, студенты меня уже совсем прижали к стене, а давай записываю. В ну да, современном начинается. мире уже да. как-то это вроде как он, интернет, он, интернет да, нам дает определенные. Ну, Естественно, я запишу, какие-то видео уже записываются, но так как у меня очень занятой график, просто невероятно занятой, mm -hmm. я все свое время отдаю консультациям по астрологии, э, семинары по йоге и материнство. Все больше в моей жизни нет ничего. Ну, музыка, конечно. Музыка. И э, поэтому времени, на самом деле, записывать видео не так уж и много, потому как э, астрология — это такая наука, которая требует постоянного самообразования. Для того, чтобы быть хорошим астрологом, регулярное какое-то самообразование необходимо. И как-то так получается, что в Киеве, как только я уже... У меня за месяц, за полтора с... вперед запись на астрологические карты, я уже говорю, ребята, я не могу, мне нужно... Простите, упала камера. Я уже говорю, мне нужно как-то поотдавать все долги, но срочно еще находится 5, шесть, семь, восемь человек, которым просто необходимы карты, и на фоне этого, конечно, мне очень тяжело здесь как-то записывать видео, но вот уезжаю совсем скоро в Индию, думаю, что там запишу по несколько упай. Но опять-таки, это же мои взаимоотношения с планетами. То есть это может быть как пример того, как это выглядит, да? Но вот вы можете попробовать и свою записать также. То есть та планета, которая вам, например, ближе к пониманию, вы скорее поймете те асаны. Любой Намаскар, будь то Сурья, Намаскар или Чандра Намаскар, с чего начинается? С призрака. С, да. с намаскар. Да. Любой Намаскар стоит строиться по последующей схеме: то есть, это вверх-вниз. Это вдох, выдох, вдох, выдох. И, соответственно, мы строим асаны, как в Сурина-Маскар мы делаем прогиб, вдох, наклон, выдох. Одна нога назад, вторая нога назад. И там либо уже планки, либо отжимания, точно так же для каждой планеты. То есть, если это Марс, то это все виды Вирабхадраса, все виды каких-то таких силовых стоек. Но, опять-таки, все начинается отсюда, вверх, вдох, вниз. Выдох и простраивается упай. Ну, это уже, конечно, получается практика для людей, все-таки, которые experience, да, я вот сейчас, как сказать, ну, как опытных, минус, да. да, потому что э, для многих, да, там, с, кроме шавасаны, там, да, никто не знает ничего, да, там, или каких-то элементарных, mm -hmm. там, поз, ну, не знаю, там, собака морный вниз, да, самая популярная поза, наверное, в йоге, которую знает каждый, вот, поэтому, конечно, а, упая-йога, это уже уровень такой, ну, то есть более развитого сознания более высокий получается и ну и физическая должна быть определенная наверное подготовка то есть просто так наверное к вам человек не придет он уже придет более осознанный по крайней мере он уже что-то попробовал и он уже какое-то время йогой прозанимался то есть это все таки а, ну не начальный наверное уровень да ну, не начальный, знаете почему? Потому что начальный уровень это э, такой уровень, который предполагает регулярное хождение на занятия к одному преподавателю. Э, мой образ жизни подтолкнул меня к тому, что я не могу вести одну и ту же группу в течение долгого времени, э, на протяжении долгого времени. И знаете, я на самом деле не заинтересована в таком, потому как я понимаю, что так много раз было, много лет было такое, что человек ходит, он на моей манипуре, как бы на моей силе занимается, и у него все хорошо. Я куда-то уезжаю, куда-то все это девается. То есть вот этот полный зал людей, которые невероятные йоги, когда я в Украине. Как только я уезжаю, эти люди выкладывают там фотографии с вином, с сигаретами в каких-то кафе. Ну, то есть совершенно уже у человека другой пласт культуры всплывает, то есть его истинное я. И... Я не вижу смысла в этом, честно не вижу. То есть как бы это не интертеймент, это совершенно ну, как бы глубокая практика. А если человек понимает, что эта практика глубокая, то ему не нужно ходить в зал и заниматься с кем-то. Ну, то есть упай-йога — это в принципе это практика для тех, кто э, хочет строить свою практику по каким-то принципам, но пока не знает по каким. Это для тех людей, кто близок к планетам, но, опять-таки, он не совсем понимает, как в эту сторону двигаться, то есть через что. И э, в Украине практика Упая-йоги нашла невероятный отклик, потому как э, я вот на протяжении всего этого лета слышала от очень многих людей, ведь это же на самом деле лежит на поверхности. Вот я там практикую, многие мои студенты, они также занимаются ведической астрологией. И все мне говорят одно и то же, это же лежит на поверхности, почему я этого не знал, почему вот там этого нигде нет. И я тоже на самом деле ну, как бы не совсем понимаю, почему этого до сих пор нет. Вот. И э, эта практика все таки действительно для того, чтобы самому простраивать. Не, ну, это такое очень сакральное знание, на самом деле, очень внутреннее, которое, наверное, действительно человек должен к нему сам прийти, потому что, во-первых, как вы уже сказали, да, вот ваши ученики, у них у каждого своя индивидуальная практика для каждой планеты рождается, потому что у нас у всех разные взаимоотношения с планетами. Опять же, у кого-то сильная uh -huh. Венера, у кого-то Луна, у кого-то, наоборот, она там слабая или плохо выраженная, или не так проявлена, да, или какие-то пораженные планеты и, соответственно, мы уже, исходя из этого, мы начинаем сами по-другому себя чувствовать. И даже, даже вот у меня не так давно был, была в гостях специалист по ВАСТу, и мы обсуждали как раз цвета дней, недели, которые тоже имеют влияние планет. И тоже же вот кто-то себя чувствует хорошо в красном, а кто-то, наоборот, красный не может на себя надеть, просто даже примерить, даже, даже какой-то минимальный, там, а, оттенок красного уже кажется для него, ну, ужасным, там, не знаю, и это, это как раз тоже признак взаимоотношений с планетами, то есть, конечно, вот, вот, конечно. как мы на цвета реагируем, ну, я, думаю, ну, то есть я, я не то, что вам хочу это рассказать, я как раз нашим радиослушателям больше хочу рассказать. И у нас осталось не очень много времени, и я бы хотела вот буквально нам немножечко протанить Шивы, потому что это удивительное абсолютно действие. Да, это вот, вот ну просто вот хотя бы так посвятите нас прямо вот пятиминутный экскурс. Что это такое? Как с этим? Как это приходит? Да, потому что я знаю, что Шивы, конечно, это Господь, который решает все на свете. это Шива может сделать все, он может изменить нашу жизнь абсолютно. вот и Поэтому, конечно, это волшебство, когда такой дар дается. Да, танец Шивы – это невероятная практика. И э, благодаря танцу Шивы я прошла свой первый сертификационный курс э, по преподаванию йоги у Андрея Лапы. Танец Шивы, который я практикую, это э, та практика, которую собрал Андрей Лапы благодаря своим выдающимся способностям. Есть очень интересная история о том, как, как встретился ему танец Шил. Андрей Лапа заблудился когда-то в, в горах в и нашел пещеру, в которой были непонятные начертания. Он их перерисовал себе в блокнот, потом с ним случились некоторые очень интересные мистические э, откровения. Если хотите, если интересно, это можно почитать у него на сайте. Я не буду сейчас пересказывать, но вот эти начертания на пещере, это оказались положения рук для танца Шивы. Андрей это понял потом уже, когда он приехал домой и глубоко осознавал, что же означают, там, например, вот такие положения, вот такие, это оказались движения рук. И он их записал в определенные последовательности, и тот... Вариант танца Шивы, который вот я практикую, преподаю. Это вот как раз танец Шивы в его традиции, Шиваната Андрея Лапы. И это практика, которая гармонизирует положение двух полушарий, не положение, а два, два полушария мозга. У нас одно полушарие мозга, оно творческое, а другое логическое. И когда мы творчески мыслим, мы выпадаем в одну часть полушария, когда логически в другую. То есть, соответственно, танец Шивы — это э, практика, когда мы просчитываем, у нас есть положение... Положение рук в пространстве, они просчитываются от 1 до 4. У каждой руки свое положение. Например, мы можем считать, когда одна рука движется от одного к 4, а другая от четырех к одному. При этом мы танцуем. То есть одна у нас логическая часть напрягается в счете, мы логически просчитываем, а тело наше пластически двигается. Вот. То есть станет сшива это такая практика, которая развивает внимание, очень сильно внимание, память и способность концентрации внимания к концентрации и танец шивы классически вот андреем лапы он преподается не как танец а скорее как вот практика преодоления самого себя и я приехала к нему на семинар меня не очень интересовала йога меня больше интересовал танец живы и когда я приехала увидела там 100 человек приехавшие на сертификацию и из 100 человек 96 говорили, о боже, танец Шивы, кошмар, ужас, он ни у кого не получается, сложная практика. И четыре человека спешили на эту практику. То есть она действительно очень сложная, и обычно, когда начинается курс танца Шивы, например, на одном фестивале, я была года четыре, наверное, назад в России, в Сочи, на фестивале преподавала танец Шивы. На первом занятии было человек 40, на второе пришло 10, а на третьем осталось 3. То есть практика танца Шива — это такая, знаете, практика, где вы понимаете, что вы ничего не умеете. Элементарный просчет от 1 до 4 в обратную сторону, он не дается, когда включаются два полушария, и начинают простраиваться новые нейронные связи между полушариями. В этот самый момент очень сложно самому себе признать, что ты не можешь посчитать от 1 до 4 и сделать элементарные движения. И я вот заметила интересную такую особенность у людей не все люди могут признать что они могут тупить глупить на самом деле это практика лишения эго потому как мы все умеем считать до 100 умеем там калькулятором пользоваться а элементарно просто подвинуть руки вперед назад вправо-влево всего четыре движения и вот меня на самом деле поразило то что Принять собственную вот какую-то собственное несовершенство и собственную ничтожность перед легчайшей практикой очень мало мало человек могут. То есть практика танца Шива — это для тех, кто может посмеяться над собой и принять то, что ну да, класс, я тут никак у меня не получается, вот. Я Лучше. такое угу. прочитала высказывание, что танец Шивы учит тому, как учиться и как осваивать что-то новое. То есть, собственно, если мы как раз хотим двигаться дальше, то получается, для нас это путь, да? Угу. Это, как с, думаете, вот мы... Хотим... мы хотим... Да. Угу. <смех> мы используем танец Шивы как упаю для одной из планет. Как думаете, для какой планеты? А, Сатурн. Ну, можно, да, и для Сатурна. Для Меркурия, конечно. Для Меркурия, да. как, ага. да, это, ага. это планета обучения, и вот как раз танец Шивы он может свести с ума человека. То ага. есть после танца Шивы происходит такая тишина в голове, мозг он так напрягается вот от этих просчетов, что одну ага. руку надо считать другую, хотя на самом деле движение только от одного до четырех. Все, больше ага. нет просчетов. Но так как есть считается одна рука в одну сторону крутится, другая в другую еще и танцуешь, вот, то мы это используем, да, и как для Сатурна, потому как это суровая практика, то есть она не эмоциональная, здесь эмоций нет никаких, mm -hmm. она это уже как бы совершенно другой уровень взаимоотношения со своим телом, вот. И по средам, вот для развития. То есть вы, включаете, вы включаете танец силы как раз в практику среды, да, если мы да, говорим. Да. А, а это вообще всем доступно, или все-таки тоже нужно какое-то дополнительное образование, да, или танец, это... Шивы, танец Шивы доступен абсолютно всем, но легко он дается математикам, то есть люди, которые регулярно считают, люди, которые у -у -у. работают с цифрами, бухгалтерам очень легко дается, люди, которые а с с я думаю, тоже, да и всем внимательным людям. Вот у меня на прошедшем курсе был мальчик, а, футболист. Ага. Далек, вообще далек от всех астрологических штук, математических. Он схватил танец Шивы просто в секунду, и он очень хорошо все сделал. А все почему? Потому что концентрация внимания достаточно сильная. Танец ага. Шивы показывает, где внимание. Если собрать свое внимание, если у человека есть вот этот э, навык собранности, потому как вы знаете, вот многие люди практикуют медитацию, говорят, я вот практикую медитацию. Это немного не то, потому как если человек не умеет собирать свое внимание, то я, ну, это не медитация, то есть то, что практикует человек, это практикует человек сиденье с ровной спиной, дыхание, например, да? uh -huh. вот, и вот этот навык концентрации внимания, он как раз очень легко, легко понять по танцу как, как у человека вот этот навык, как он развит, насколько развит. Ну, есть простите. еще такое... Да-да. Uh -huh. Я слушаю. Вообще. Есть угу. еще такое мнение, что мужчинам легче дается тан танец шивы. А чем вот я женщина. как раз хотела спросить, да, женщинам или мужчинам? А мне угу. кажется, женщинам должно быть легче. Нет, нет. нет. мужчина может собраться, взять, вы вот, знаете, это усилие такое, вот волевое усилие. Ага. Потому как танец шивы, на самом деле, это практика по состоянию воли. То есть здесь нужно волю включить свою. Когда ты видишь, что ты просто разваливаешься, ты не способен посчитать, вот и э, жалость к себе. Это вот то чувство, которое процветает просто в танце Шивы, когда, особенно если рядом кто-то, у кого получается, и ты вообще не можешь понять, как это ты вот не справляешься с этим, тут просто расцветает жалость к себе, и человек сворачивается, уходит и говорит, нет. Однажды на занятии пришла ко мне женщина на танец Шивы и говорит, знаете, ну я всегда спрашиваю, зачем вы приходите, то есть какая у вас цель, практики, ну чтобы понимать для себя, то есть от чего, чего требовать от этих студентов. И она говорит, я хочу выйти замуж. Я говорю, простите, а причем здесь танец Шивы? Она говорит, ну вот я знаю, что я немного безвольная, а мужчины любят волевых женщин. И я вот читала, у вас вы писали, что вот танец Шивы связан с волей. Я говорю, ну ладно. В общем, тяжко ей давался этот танец Шивы. И в конечном итоге она говорит, знаете, Диана, я больше не буду ходить. Я говорю, почему? Она говорит, у меня не получается. Я говорю, ну так ничего страшного, главное, чтобы не получилось. А вот процесс, вы же строите новые нейронные связи, то есть вы же растете. Она говорит, нет, Диана, он у меня не получится. Это просто вы мужиковатые, поэтому у вас хорошо получится. То есть вот такой вот стиль, знаете, стиль мышления, когда мы способны отказаться от каких-то удовольствий ради воли, ради собранности. Вот она говорит, вы мужиковатые, то есть это качества такие более мужские. Но с какой-то стороны это так и есть, потому как... Сильная воля, возможно, она и э, не каждой женщине нужна, но если женщина уже ступила на путь практики, то без этого, мне кажется, никуда. Потому как э, очень легко расползтись в разные стороны, и практика йоги, она... Наоборот, она вот собирает, но в то же время, чем глубже вы в практике, тем больше проверок. Все время, каждый день у нас проверки. То есть то, что мы спокойны и глубоко дышим, стоя на коврике, это еще ничего не значит. А вот как мы применяем все эти действия 24 часа в сутки, то есть так же ли мы осознаны, то есть, так же ли мы медленно дышим, так же наше внимание в теле или может быть где-то в другом месте. Вот об этом все таки больше йога. Можно я вас попрошу нам какую-нибудь мантру спеть в завершении передачи, ну, вот, может быть, <клух> лунную, да, или, ну, я не знаю, какую-нибудь, которую, потому что я знаю, что вы еще и музыкой занимаетесь и поете, и, в общем, и киртан это киртан для у -у -у. вас это не пустой звук, да. Я не очень вас смущен. Нет, да? конечно. Вот, можно. Я у нас есть еще буквально пару минут. Я была бы вам очень благодарна. и Думаю, радиослушатели тоже оценят это, если это возможно. Конечно, конечно. Все-таки давайте, раз уж сегодня у нас лунный день, да. и сегодня и кадыши а после кадыши всегда Прадош брат, это пост Шивы, и Господь Шива, он все же, благодаря Ему, все то, что происходит в йоге, в моей жизни, со мной, это все благодаря Ему, потому как со зрением Его формы мне открылось невероятное желание изучения танца Шивы, и после танца Шивы вот, я пришла к желанию изучение йога и в принципе все практики упая планетарные это все-все-все о том как достичь шивы поэтому я бы хотела завершить наш с вами э, экскурс в практику упая йоги мантрой для господа шивы и понедельник до день луны а чандру ли луну шива носит в своей голове вот поэтому мы завершим мантру для него спасибо Aum oh, Baha Чай, джутай, басмы, да. Благодарю вас. Невероятная мантра. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И с нами была Диана Дикша, международный преподаватель йоги человек, который занимается упай йогой и я хочу еще раз сказать вам спасибо и мой поклон, и на намаскар за то, что вы были в нашей передаче. С вами была Диана Дикша и Анастасия Хрущинская на радио Сангейтс в передаче «Путь йоги». До новых спасибо, встреч, спасибо, дорогие друзья, в следующий понедельник. Счастливо, до, до свидания. свидания.